Граница – это что-то внешнее, хорошо знать себя, то пространство моего мира, в котором я могу поддерживать порядок, установленный мной. Что ты любишь делать, что ты не любишь делать, что тебе легко делать, но ты это не любишь делать, что тебе трудно делать, но ты все равно это любишь. И вот очень-очень много нюансов, которые в итоге составляют такое понятие, как «я». Да? По крайней мере, я на сейчас. И если я знаю себя на сейчас, ну и так, подозреваю о себе что-то на сейчас дополнительно, то уже вопрос личных границ, в принципе, снимается. Мир вообще повернулся сейчас на границах. Их пытаются устанавливать, их пытаются каким-то образом удерживать, защищать и прочее. А реально забывают об очень важном что за границей. Мы вообще что защищаем? Я не вижу дома внутри. Я не вижу, кто живет в этом внутри. Я вообще не опознаю этот участок, который пытаются оградить. Я бы никогда в жизни не пошла на чужую территорию, но реально там пустырь. Люди не хотят нарушать чужие границы. Люди просто не видят, что там кто-то есть. Кто? Тот, кто держит свой забор, уцепился за какую-то границу, бегает с ней и кричит, это мое, это мое, ко мне нельзя, сюда нельзя, куда к тебе. Я не понимаю, кто ты, я не понимаю, что для тебя важно, я не вижу твоих ценностей, я не вижу твоих принципов, я не понимаю, по каким правилам ты живешь каждый день. Нет ничего за забором. И вот то, что я вижу сейчас, это граница как самоцель. Но мы сначала опознаем, кто за забором. Это как вот человек, который живет в доме. Все очень практично, все реально. Потом мы спрашиваем себя, а в чем он живет, в чем его дом? Это ценности, которые нас наполняют. А потом есть из этого вытекающие принципы. И это уже тот самый участок. И есть, наконец, правила, по которым ты живешь каждый день. И люди видят эти правила. Вот в этот момент я вижу территорию, она ухожена, там дом, внутри свет, понимаешь, там кто-то ходит. У меня и идеи нету туда переться. Я позвоню в дверь, я позвоню в калитку, там постучу как-то. Потому что есть масса людей, которые заявляют, что у них есть какие-то ценности, принципы, а живут они иначе. А если ты живешь иначе, то реально это не твой участок. Поэтому туда и ходят. Это тебе не принадлежит. Мало этого, очень важно знать масштаб своей личности. Для кого-то хорошо, когда участочек маленький, 6 соток выше крыши, он счастлив. Есть люди большого масштаба. Нужно знать себя. Вот когда человек из своего эго надумывает свой масштаб, то народ начинает шастать по его территории. но ну, потому что он кричит, вон то поле, вот за тем полем, вот за тем еще лугом мое. Он вообще туда только своим умом добивает. А реально он там не появляется. И, конечно, люди идут и проходят мимо этого поля, но им надо побыстрее. Они по этому полю шасть. Это неправильное представление о своем масштабе. Ты думаешь, что твои границы нарушают, а реально у тебя, у некоторых людей, два на 2 вот реальная граница. Почему? Очень просто. Посмотри, в каком состоянии дом. Вот если человек наводит порядок там, где он сидит или лежит, вот это вот два на 2 вот это его масштаб. Что мы будем делать в любом случае? Это опознавать себя. С чего мы начнем?